Я Владимир Малышев. Здравствуйте. Сегодняшняя тема – дружба. Что такое дружба? Это любовь в чистом виде, но это любовь другого уровня. Она на другом сознании, на другой ступени мироздания. Дружба – это любовь без притязаний, без телесных увлечений. наверное, более чистая, более осознанная, более настоящая. Ты от друга ничего не требуешь, ничего не просишь взамен. Он просто нужен, как воздух. Без любви можно прожить. Без половых отношений тоже можно прожить. Когда человек находится один, и у него нет любви, это больно. Но когда человек не имеет друга, ему ни на кого положиться, не с кем поделиться. Просто ему никто не поможет, ни словно делом это беда. Горе тому, у кого нет друзей, срочно исправляйте это положение, и счастье тому, у кого есть хотя бы один. Но помните, если у вас друзей много, более пяти, то подавляющем большинстве это товарищ, знакомые, просто приятель, поскольку ваше сердце, ваша энергетика не сможет окутать любовью и склеить этих людей воедино, не сможет их поддерживать, у вас не хватит времени и внимания на них. Если вы собираетесь в большие компании, скорее всего, у вас интересы общие, вам весело друг с другом, вам прикольно, вы счастливы довольны. Но дружба – это любовь, помните, когда вас тянет человеку не телом, но а душой, когда вам хочется к нему прикоснуться, пожать руку или обнять его, по-дружски поцеловать, когда из притяжения характера – это дружба, берегите ее. Вам нужно разобраться, кто друг, кто враг. Если ваш друг преступник, насильник или убийца, какой-то маньяк, подумайте о том, что вы собственно являетесь его другом, то есть вы почти его подельник. Другими словами, если вы дружите с таким человеком с темной энергией, с отрицательной энергетикой, вы значит его ментально поддерживаете, вы некий соучастник, поскольку вы... Принимаете его дружбу, принимаете его таким, как есть. А любовь ⁇ это принятие. Если вы принимаете маньяка, убийцу, вора, насильника или лжеца, вы становитесь как он. Молчаливое согласие, принятие того, как живет ваш друг. Это нужно, это, это практически вы становитесь им. Его тенью, его копией. Недаром говорят, скажи мне кто твои друзья, и я тебе скажу, кто ты. Это действительно так, оно так работает, поэтому разберитесь в отношениях с теми «друзьями», в кавычках, которые несут темную энергию, если они причиняют боль людям, поверьте, он минимум мысленно может причинить боль вам, в худшем случае он не пожалеет вас, не остановится ни перед чем лишь получить то, чего он хочет, если он тот человек, который опасен для общества, для социума, для вас и для себя. Рвите всяческие отношения с ним, найдите какие-нибудь убедительные отговорки и аргументы, чтобы этим отношениям наступил конец. Поставьте жирную точку. Еще хочу сказать о том, что дружба – понятие искреннее. Вы не должны дружить за красоту, за ум, за деньги, за социальный статус. Если у вашего друга есть деньги, и вы с ним дружите, постоянно у него занимаете деньги, пользуйтесь его связями и возможностями, это потребление. Вы как пиявка присосались к ситуации или к человеку. На дружбу это не похоже, возможно, человек по несколько не верит, но в тот момент, когда у него закончатся деньги или связи, вы его покинете. Недаром говорят, что 99% друзей уходят вместе с деньгами. Если ваш друг был премьер-министром, теперь он в опале, он заболел, остался инвалидом, остался один, его бросили, вы не дружили. Если вы к нему пришли на больничную койку, пожать им руку, обнять, поддержать его морально, вы друг. То есть вы дружите по сути не за то, какой он, не за то, что он имеет, что у него было, есть или будет. Вы любите его душу, вы любите его характер, вы любите его глаза, вы просто его любите. Он ваш друг, вы дорожить, независимо от того, кем он стал и кем он будет. нужно разобраться с тем, как нужно дружить. Дружба, многие считают, это такое понятие, которое не обязательно дорожить, Друг он есть, либо нет. На самом деле дружба, понятие круглосуточное. Вам нельзя отказывать, вы должны помогать. Единственно не забывайте, вы должны помогать так, чтобы не навредить себе. То есть сказанное другу «да», не должно быть сказанным для вас «нет». Всегда помогайте, всегда выказывайте свое доверие, протяните руку помощи, если вашему другу плохо. Дружить нужно с умом, дружба – это та же любовь, напоминаю, это искусство отношений, волшебное искусство. Нужно иногда уметь держать язык за зубами, не говорить лишних, упаси Бог критиковать, упаси Бог ставить в вино, делать укора это тоже очень страшно поменьше лезьте, побольше правды если правда обжигает, замолчите ее не говорите лишнего, контролируйте то, что вы говорите и думаете ваш друг чувствует вашу энергетику обязательно никогда не завидуйте, боритесь с завистью научитесь искренне радоваться за его победы за его заслуги, за его начинания и весь его прогресс Грустите с ним, когда ему плохо. избадривайте его. Говорите ему правду. Если правда больная, болючая, как говорят, молчите. Лучше промолчать, чем солгать. Никогда не лгите. Рано или поздно все явное становится, все тайное становится явным. Все то, что вы когда-то солгали, выйдет наружу. Кроме того, у лгунов должна быть прекрасная память. Они настолько много лгут, что забывают о том, что соврали. Вы перед другом будете выглядеть некрасиво, дружба может порваться. Если человек усомнится в вас, он усомнится в дружбе, ваше отношение на этом закончится. Никогда не лезьте другу в постель, не давайте ненужных советов, пока он у вас не попросит. Старайтесь не предлагать помощь, старайтесь довести человека, своего друга, до решения, чтобы он попросил помощи у вас сам. И немедленно действуйте, если ему помощь нужна. Если ваш друг попал в конфликтную ситуацию, не раздумывайте долго, не разбирайтесь, кто прав, кто виноват. Просто протяните руку в дружбу и помогите. Если вы какой-то конфликтной ситуации, прежде чем помочь или прежде чем вступиться за него, если это драка, какой-то скандал, конфликт, вы пытаетесь разобраться, кто прав, кто виноват, скорее всего, вы испугались. И это уже не дружба. Вы стали судьей тому и другому, вы пытаетесь разобраться, вам это не нужно. Вы должны его защищать. Если вы пришли, подали руку дружбы, будете до конца честными и искренними. За друга, до последнего вздоха, до последнего патрона. Друг – это тот, за кого не жалко отдать. И жизнь порой. Берегите дружбу, берегите дружбу в себе. Помните, что это чувство... Невероятная по своей красоте и преданности. Не предавайте, не подставляйте, никогда не сомневайтесь в друге. Всегда держитесь вместе. Чаще встречайтесь, созванивайтесь. Если нет возможности созванивайтесь, списывайтесь. Общайтесь любым доступным образом. Приглашайте в гости, ходите в гости к ним. Но не навязывайтесь. Не учите их семейным отношениям. Не будьте его психологом. Не давайте бестолковых советов, пока он сам у вас их не попросит. Поддерживайте во всем, никакой критики. Вы можете что-то подкорректировать, что-то чуть-чуть заметить, но ни в коем случае, чтобы этого не задело. Как бы он ни выглядел, как бы он ни одевался. Это его стиль, это его желание, это его мировоззрение, это его характер. Принимайте его таким, как он есть. Любите его как своего ребенка, как члена своей семьи. Он... Ходит по жизни и живет по жизни со своим грузом, со своими проблемами, со своими минусами и плюсами. Порой у каждого их вагон и плюсов и минусов. Не пытайтесь разобрать его на молекулы, на атомы. Любите его, принимайте, как он есть. Любовь это принятие. Принимайте его, любите, как друга, как человека, как брат, как сестру. Дорожите, берите как зеницу ока вашу дружбу, ибо это любовь. Это такое состояние, при котором вы порхаете. Это полет настоящий, когда есть друг, который поможет, когда есть друг, которому можно поплакаться, доверить все. Он не предаст, он ваши тайны не выдаст, он никому не будет говорить о ваших секретах. Это броня, это человек, за которого не страшно и в огонь и в воду, это человек, который вас поможет, вам поможет, прикроет вас своей спиной. Относитесь к нему искренне, разберите всех своих друзей. Переберите, пересмотрите, с кем вы дружите, с кем нет. Кто товарищ, кто потребитель, а кого потребляете вы. Отстегните этот ненужный груз. У вас должны быть друзья настоящие. Только истинная дружба будет доставлять удовольствие. Если вы потребительски относитесь к нему или потребительски относятся к вам, эти отношения должны быть пере переключены в размер, в разряд, так сказать, в режим, товарищества или обычного добрососедства. Друг — это уже другой совершенно уровень. Друзья принимаются люди, которым тянется душа, рука, взгляд и характер. Берегите друзей, берегите себя. Будьте внимательны друг к другу. Прощайте друзей. Долго не злитесь. Если вы не правы, протяните другу дружбу, мгновенно извинитесь. Если друг не прав, его гордость — его гордыня не позволяет ему помириться с вами первым. Забудьте про свою гордость и гордыню. Подойдите первым, позвоните. Найдите способ уговорить, подружиться, помириться вновь. Прощайте друг друга. Дарите подарки на праздники, на дне рождения. Вот это очень важно. Не имеет значения стоимость этого подарка. Это может быть шариковая ручка, брелок или дешевая барсетка. Значения не имеет. В случае с вниманием и с подарками. Тут важно наоборот количество, а не качество. Человек должен чувствовать ваше тепло и внимание. Любой подарок маломайский, пусть даже он его не оценит, пусть даже он не будет и пользоваться и никогда не вспомнит, где он дома у него находится. Не имеет значения. Это внимание, оно сближает. Люди будут дорожить вами, будут дорожить вашими отношениями. Вы будете порхать, поверьте, это то чувство, когда хочется жить. Если у вас есть семья, любимый человек и дети, и если у вас есть еще друг, у вас есть два крыла, вы окрылены, вы порхайте как ангел, как голод мира. Это действительно полное счастье. Дай вам, Бог, каждому обрести друга, обрести настоящего друга, обзавестись обоими крыльями и летать, не падая. Все вместе. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.